На машине отмечено у нас 8 звезд, это 8 успешно разбитых целей, 7 самолетов противника и 1 вертолет. Данный комплекс показывает себя очень эффективно. Расчет, готовность номер один.